пытаемся кого-то поймать на нашего любимого воблера вот корюзовый есть еще один С синенькой расцветки Даем поиграть в моблерочку. Я еще не подошел. Тариус нарез. Моблерочка. темнее поставили. Может будет какая-то польза. Очень яркий день пока. О, Пришла. вот хорошее было место. Что-то у тебя с крючками. Или ну, ты не очень я быстро... Я Нет, они у тебя какие-то не зацепляющиеся. А подсекать идешь? Она укололась место хорошее было ну, ну, да подожди мы сейчас еще ну, поп попробуем ну, вот еще небольшое. Небольшое. По-любому уронил бобр. Видишь, Видно, он... Так, ладно, собираем снасти. Придется как-то перебираться тут. Ой-ой-ой, где же мы позвестились? Так, а где мне тебя потом забрать-то, если что? Вот туда подплывешь да и заказываю. А может тебе имеет смысл сейчас сесть? Давай, залезай. Я сразу улечу тогда. Не улетишь, я тебе Так, Подержи, Снемка. Да, все хорошо. Ты да, все скинул. Меня ругают. Ах, хорошо. Ох, большой. Перепад такой, смотри, воды. Перед перекатом должно что-то быть. Хотелось бы надеяться. И мы надеемся, не надо хотеть. Не подобрали, может, еще под нее чего-то. Вот уловы, вот поцеп предвиденное обстоятельство это трава, сейчас он подъедет, поднимет кверху и все будет хорошо мы на очередном перекате, не знаю слышно меня, нет Думаю, что Если бы он был, он бы уже ударил, да? Нет, тяй он сегодня. Держись, Володя. Да, должен был здесь быть. А вот здесь сейчас щука будет, которая не смогла. Здесь это было щука вещи сниму сюда. Так, поменяю-ка я. Смена состава только что гад вот смотрите чуть больше воблера чуть чуть чуть больше воблера блин. вот поверьте мне я его люблю вот. вот. там мама только что ушла вот стоит стоит, ты давай давай, давай. А ты что, заводи его? Да. Не ругайся, не ругайся. Сквозь еще не уходит, значит копчим. Копчим. Копчим. Чем как? Вот здесь бац. А где оно стоит? Я говорю, где остать-то? обычно так Бзжу. делаешь и что-нибудь ловится <с <с Ага. А куда нас тут черт принесло? Ты спини спасай. Можем выйти здесь? Или пойдем посидим в гомуте. Да, да, да, в посидим. Угу. Вот опять, вот опять, опять попалась такая фигня, блин. Ну, что делать, что делать. И вот мы спустились до печек. Сейчас тут как бы по стопочке выпьем. Жарко. Жарко, да. Очень Поставили 5 жерлиц в омуте. Поймали, наверное, штучки 4-5 щучек. Уж его, наверное, 3 4 4-5. 3-4-5. Ну не знаю. Мы уже сбили со счет. сок это от отпустили. Да, сейчас пойдем домой, поставим баню, может быть даже ее вытопим, Не, потопим, чтобы просто нам надо ополоснуться, ну жарко, блин, ну жарко, 35 градусов, это что-то, это что-то, что-то.